Всем привет, с вами Вадим И мы продолжаем проходить сюжет В Империон Galactic Survival Версии 1.5 Всем приятного просмотра Так, значит у меня враги На топ-дистиллере так и не появились В комментариях мне написали Что это довольно-таки Распространенный баг И я так понимаю Здесь ничего уже Нету что делать, кроме того, чтобы просто пропустить этот Нет. шаг. Так, значит так и сделаем. Так, одиночные миссии, First Wave. Убить врагов. Так, действительно закончить это действие вручную хорошо мы это пропускаем хм. так еще какая какое-то появилось непонятное вот у нас появилось сообщение что мы наблюдаем еще больше вражеских э вражеских отметок Energy spike detected. Хм. Ну и здесь походу тоже ничего не появится. Скорее всего это тоже нужно пропустить. Так и поступим. Так, это мы тоже пропускаем. И поехали. Возьми это, я победил, ты проиграл. Хм. Тем временем мое пиво должно быть готово. Так, Грета, получите gratification. Так, что такое gratification я, конечно же, не знаю. Ну, давайте пока пойдем на отметку. Он наш пив мастер пивовар грозно как мы можем отблагодарить вас за эту выдающуюся выдающуюся услугу пообещайте мне корневое пиво Ах, я так и знал. Билет на юбилейную вечеринку. Он был распродан несколько месяцев назад. Спасибо. Пожалуйста, отправляйтесь в инферно, в инферно Клуб. Свяжитесь с менеджером клуба Слик. Доставка корневого пива уже отправлена шаттлом, так что вам больше нечего делать. Ты получишь обещанное удовлетворение, конечно. Еще раз благодарим за помощь в нашей постоянной программе оценки продукта. Было приятно. Прекрасно. Заходите в любое время. Время веселиться. Так, теперь нам нужно попасть в инферно-клуб. Так, орбитал, он у нас в 20 километрах находится. Так, кораблик мой должен стоять на месте. Никуда он не денется. Так, вроде бы я его где-то здесь оставлял. Да, вот он. И, дорогие друзья, встретимся уже в Инферно-клубе. Больше похоже на космический ад-клуб. Ну или что-то в этом роде. Теперь нужно найти вход. Ну, по крайней мере, здесь есть четкое, четкое место для посадки. Так, давайте посадим корабль для начала. Так, Инферно, клуб. Выход вроде бы был где-то там наверху. Так, это у нас что? Хм. Какие-то скульптуры так вот уже и людишки танцуют знаете похоже как в индийских фильмах э, старых танцевали все одно и то же так теперь на, нужно найти человека с которым мне нужно поговорить это скорее всего э, один из барменов так, давайте с вот этим чуваком поговорим. С охранником чужой. Ничего он мне не хочет сказать. Так, вроде бы я с этим человеком разговаривал. Так, место у меня есть. Ну, давайте поговорим. М -м, ничего. Значит, это не тот человек. Поговорить с менеджером. А где менеджер так вот есть терно техно артефакты которые можно продать алкоголь тут тоже можно продать хм. правда не, не не скупают его только продают алкоголь М -м, натуральная кожа так скорее всего менеджер будет где-то в другом месте нужно найти как бы куда бы можно было бы подняться диджей смотрит на карту а он скорее всего и менеджер которого мы ищем ведь не то нет это не тот человек Так, вон менеджмент. Скорее всего, сюда наверх. Нет, здесь выход. Вроде бы, насколько я помню, здесь стрелка указывалась, где менеджер. Явно не тут. Менеджмент, наверх подняться нужно. Давайте подымемся. Так, это охрана, скорее всего, да, вот, клуб менеджер Инферно-клуб приветствует всех желающих, я менеджер клуба Слик. Я получил сообщение от брюмастер Йилк о вашем участии в нашем последнем выпуске. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. Ваш костюм будет повышен до vip статуса и вы уже добавлены в наш пожизненный vip список Пожалуйста, свяжитесь с барменом внизу, чтобы узнать о наших лучших продажах. Сильное корневое пиво. Май, я спрашиваю, придет ли ваша уважаемая команда. Моя команда? Ах, неважно, приятного вам пребывания. Сделаю все возможное. Эта форма жизни Только что сказала ваша команда И, Скорее всего Так и есть Так это у нас кто Опять таки никто Да как то Здесь руководство разместилось В непонятном положении Аж где то на крыше Не совсем это удобно так, теперь нужно поговорить с барменом И скорее всего это тот бармен, который мне нужен Привет, нравится? Я сказал в последней голове кальмара Нет кредита Ах, Хвип статус, хорошо А, это ты, прошу прощения за мои резкие слова Но в последнее время у нас были проблемы Очень Вот ты где Одна годовщина Лучшая продажи корневого пива, это стало возможным благодаря вашим усили... усилиям, как я слышал от моего коллеги по винокурне. Использую рабочие дни? Похоже это ежедневные миссии для вашей команды. Моей команды? Ой, прости, я только что заметил знак на твоем воротнике, хотя было на это время. Пожалуйста, детали. Дай мне подумать. Произошло это несколько месяцев назад. Несколько незнакомцев в такой же форме, как ваша, пришли в клуб и побежали в некоторых из тех всегда пьяных солдат Зиракса. Империя Зиракс, Ба, Би, Чандрамеды. Всегда пытались шантажировать здесь людей. Потом пришли ваши люди, что-то что просили, замени... заметили Зиракс и все, сошло с ума. Ха, они выбили тех Зиракс из клуба, буквально. Нам пришлось отремонтировать главный зал. Но, эй, какое зрелище! Сейчас мы. У нас есть собственная охрана. Плохо для некоторых клиентов но эй так может быть что-нибудь еще немного не боюсь одного из твоих звали было что-то с алом альф аксель не уверен если честно алекс да было это имя ждать подождите они говорили о далекой планете и корабле где-то кого-то ждут. Ах, раньше я, заб... я забыл об этом. Один из них оставил после себя специально модифицированную дрель. Она есть у меня на столе. Бесполезна для него, так что вы должны его получить или вернуть его владельцу. Конечно. Расслышать. Передавайте мои приветствия, когда вы их встретите. Наслаждайтесь пивом, мой друг. Так, замечательно. Так, мне, по идее, должны дать еще одну дрельку. Так, мне прислали, походу, какое-то сообщение. Давайте сразу же его прочтем. Здравствуй, друг. Откуда ты говоришь? Кажется, вечеринка продолжается. И меня не приглашают? Смех тут какой-то. Так, наслаждайтесь, но не отдыхайте слишком долго. Я получил известие от моей организации. Благодаря вашей отличной работе в этой миссии, помогая топам восстановить этот рецепт пива, они решили дать вам больше информации по операции Феникс. Раз слышать, но миссия оказалась мне испытанием. Так, судя по всему, это агент Козель мне прислал сообщение. А попался, но я надеюсь, ты не будешь возражать, терпеть нас. Нам нужно убедиться, что тот, кому мы доверяем, не самозванец и до проблем, которые гарниз... и до проблем, которые организация может бросить ему. В любом случае, если вы хотите узнать больше об операции Феникс, отправляйтесь на планету Снег Сноу походу В этой системе там вы найдете обломки уча Титана. Он был сбит в боев последовавшим за прибытием так называемой флот операции Феникс. Очередной тест? Нет, организация очень хочет восстановить несколько журналов, которые были потеряны в, этой, в этих обломках. Они кажутся чрезвычайно важными или содержат информацию, представляющую ценность для учредителя организации. Я уже отправил коды доступа для консоли в ваш вашу аиду с этой передачей но согрейтесь отправляясь на планету Сноу вам понадобится хотя бы небольшое судно с фарб двигателем а лучше добавьте на него оружие и турели Зиркс довольно часто присутствует на этой ледяной скале и они вообще не позволяют никому приблизиться к этим обломкам так лучше быть готов, удачи Большое спасибо, все будет хорошо. Так, эпический бур нам дали. Торговец постер. Так, а чем этот бур отличается? Смотрите, он действительно чем-то отличается. Пять бутылок пива дали. Что он вообще нам дает? Здоровье, сытость 2. Температуру тела понижает. Что еще? 70 выносливости дает также Эх, значит в таком случае нужно уже телепортироваться как телепортироваться лететь на планету э, планета сноу так здесь ее нету где она находится хм, непонятно так а если взять галактику то также непонятно так интересно у меня какой-то маркер появился который будет указывать мне на место. ну хотя у меня даже по заданиям нету никаких отметок. так, Инферно Клуб. значит, где я свое судно делал? Ну, вот оно. скорее всего, нужно будет попробовать полететь на Луну, хотя говорилось о полноценной планете, а не о спутнике. а ну Вылети тут мне не дают. Оно. Так, вылетел. Значит, торг... орбитальная торговая станция, поселение. Атомон. А Где-то место, куда мне нужно, непонятно. Лео, Кай. Так, здесь какой-то значок востоит. Так, линия Варпа. Информационная панель. Ладно, друзья, я... Пока буду лететь обратно на планету Скорее всего Я попробую полететь К Скоплению тех Как их Мин и попробовать забрать оттуда Большое судно На него я уже хочу устанавливать все Варп двигатель Также Баг для пентоксида и, скорее всего, потом уже я на большом судне буду лететь на ту планету, о которой шла речь. Так, Автомат Автотормоз мы отключаем и себе спокойно дрифовать будем. Встретимся уже на планете. Дома, в первую очередь, давайте я сниму отсюда Еву. Оставлю в шкафчике, чтобы ее там одевать постоянно. Топливо добавим топлива. так давайте посмотрим что у меня там с растениями растения все выросли это замечательно сейчас еще какую-то еду себе сделаю чтобы мой персонаж не голодал нет не все выросло к сожалению Алкоголь я оставлю, потому что он снижает температуру тела. Кстати, я продал на базе полярисов все оружие, которое я делал. Так, алкоголь тоже оставим. Спорченные продукты оставим. Теперь нужно где-то новый постер повешать. Торговец, постер. Да, восполнить. База находится под атакой. И так интересно, как мне сейчас атаковать будут. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Резервная копия создана скорее всего из дробовика я буду убивать врагов надеюсь у турели хватит патронов он я вижу уже какая-то красная точка приближается я думаю если прилетит десантный корабль и высадить здесь десант тогда будет немножко попроще И, надеюсь, они не будут уничтожать мои корабли. Кстати, да, скорее всего, десантный корабль. Военный транспорт. Ну, давайте спрячемся, пускай турелька тоже прикрывает. Скорее всего, высаживаются уже. Хм. Так, транспорт военный-то высадил людей. И все? Только трое? Знаете, здесь в тоннеле их э, Эту базу оборонять Куда попроще будет Что вы мне еще принесли? Таблетки, еда, кредиты И немножко патронов Эх, а турельку-то снесли да, придется турельку восстанавливать Может быть даже Турельку какую-то поинтереснее сюда поставим Так, вооружение Вот, оружейная турелька Надеюсь, она сюда влезет Давайте попробуем ее открыть Скорее всего здесь База 69 очков у меня есть Так, оружейные турели. Я думаю, что стоит расширенный конструктор открыть. И пока, пожалуй, все. Так, оружейные турели. Да, здесь уже другие патроны придется делать, вот 15-миллиметровые. Так, сначала главное турельку поставить. Теперь, что мы будем делать? Я, наверное, начну подготавливаться к поиску корабля большого. Это, скорее всего, нужно сейчас полететь на орбиту, найти обломки, которые там есть. Взять какое-то ядро, чтобы посмотреть, смогу ли я Угнать оттуда корабль. А ядра у меня сейчас никакого нету. Ядро, значит, я закажу здесь. Так, вот ядро. Эй, ядро. Делается. Так, оружейная турелька скоро будет. Так, нужно себе что-то покушать. Вот, мясной гамбургер. Давайте пару штук сделаем. У меня вроде бы один еще был. М -м так, ладно, тушеный динозавр скушаем. И можем здесь восстановить себе... Нет, не можем восстановиться. Так, турелька есть. Но, скорее всего, она сюда не станет. Ее забрать я голыми руками не смогу. А ну... Нет, турели нужно место побольше. Значит... Значит, мы разберем часть стены. Правда, я точно не помню... Какие размеры ему нужны. Так, бетон. Э, скорее даже 3 на 3 Уберу я эти два постера. Эти две стен, э, два куска стены тоже придется убрать. А ну... встает давайте возьмем турельку которая выдвигается так пулеметная турель пушечная турель так пу пулеметная турель у нас стреляет чем патроны 15 миллиметров и патроны 30 миллиметров патроны 15 и патроны 30 миллиметров. 15 Так, 30 миллиметров скорее уже в этом конструкторе делается 15 и 30 ну давайте поставим пока на 15 миллиметров я думаю для начала пойдет тогда ставим пулеметную турельку Как ты Почему ты становиться Не хочешь У ну, что получается больше А ну 3 на 3 Так здесь у меня получается 2 на 3 Тогда убираем еще вот это И давайте как раз протестим Как работает этот бур хм. Особых отличий Честно говоря я не наблюдаю От э, обычного бура Так пулеметная турелька а если обычная? Она немножко поменьше будет. Хм. Скорее всего для этой турели нужно будет вернуть те блоки, которые я убрал. Они у меня здесь. Так, а если... Да, полублок я поставить не смогу. Возвращаем тогда вот это. Здесь тогда получится, нужно будет возвратить. Точнее даже немножко расширить пещеру, чтобы турелька нормально себе работала. Давайте немножко расширим. Хотя бы чтобы ствол был свободным. И сейчас попробуем управлять этой турелью. Надеюсь, что она будет нормально себе крутиться. Так. Патроны 15 миллиметров нужно заказать. Самое главное, что турель пока работает, патроны 15 мм, значит вот так, давайте не сотню, а десяток закажем, там у них по 100 штук, это получится 1000 патронов, надеюсь для начала хватит.